Тут, относительно недавно, вышла седьмая версия Элементари OS. Мне не особо хотелось сделать это видео, но все же я расскажу об этом обновлении и в целом расскажу мое нынешнее мнение о данном проекте. Начать, думаю, стоит с того, что над этим обновлением работали чуть больше года. То есть, за это время успели выйти две новые версии Плазмы и Гнома. Также за время разработки седьмой версии Elementary OS из проекта ушел один из ее основателей, это Cassidy Blade, если кто не знает. Он продвигал довольно классные идеи, которые даже позже взаимствовали разработчики Plasma и Gnome. И в целом, его уход заметно повлиял на Elementary OS. Седьмая версия вышла заметно скромнее предыдущих крупных релизов. Но давайте поглядим, что там нового. В седьмой версии дали кодовое имя в честь египетского бога неба и солнца в облике сокола по имени Хорус или по украинских гор. Кстати, если кто не знает, на сайте Elementary можно выбрать сколько вы хотите заплатить денег для загрузки системы, можно даже выбрать 0 гривен. Вот бы за все можно было бы так платить, тогда бы наш мир выглядел бы вот так, потому что всю траву выкупили бы наркоманы. Я помню, что многие жаловались, что Elementary OS отказывается устанавливаться, и там сломанный установщик. Не знаю, исправили ли эту проблему для реального оборудования, но на виртуалку, по крайней мере, у меня система установилась нормально. После установки нас встречает немножко обновленное окно приветствия. Например, тут появился пункт с автоматическим переключением со светлой темы на темную в зависимости от времени суток. Насчет других пунктов у меня уверенности нет. Вроде бы они остались такими же, какие были. Но, вроде бы пункта с автоматическими обновлениями не было. Вообще это странный вопрос. Ведь по идее, автоматические обновления должны быть включены по умолчанию, а не наоборот, что их нужно вручную включать. Очень глупое решение, как по мне. Думаю, что стоит рассказать о самом интересном. А именно о редизайне в седьмой версии, о котором так много хвастались разработчики. Сейчас будет спойлер. Редизайна тут никакого нет и нас обманули. Все выглядит так же, как и раньше, и только с пристальным сравнением можно найти хоть какую-то разницу. Разработчики рассказали о редизайне иконок, приложений, о том, что перешли на GTK4 что приложения получили адаптивность, аля как в этом вашем гноме, но при этом почти все выглядит так же, как и раньше. На самом деле, реальный редизайн получила всего одно приложение – это почтовое приложение. Тут разницу при сравнении видно невооруженным глазом. Оно стало более плоским, и больше нет серой панели сверху. Разработчики переделали приложение для прослушивания музыки. Если раньше там были альбомы, можно было просканировать папку с музыкой, то теперь такого сделать нельзя. приложение очень упростили. Как говорят разработчики, они решили это сделать, потому что сейчас многие слушают музыку не через диски или локально хранят музыку на компьютере, а слушают музыку в Spotify, YouTube, SoundCloud и подобных сервисах. Поэтому такой ход вполне себе логичный. При запуске проигрывателя нужно перекинуть в него файлы из файлового менеджера. И то, как видите, даже это не работает. Банально даже нельзя нормально перекинуть музыку. Это мне напоминает приложение Birol. Оно тоже очень простое. При запуске предлагает добавить файлы или папку с музыкой. Ну и через файловый менеджер все нормально перекидывается. Неясно, почему разработчики Elementor не смогли сделать хотя бы нормальной работу своего нового проигрывателя, только хуже стало. Обновили страницу приложений в магазине, теперь у скриншотов есть цветной фон, а также сверху какая-то надпись может быть, эти надписи поддерживают перевод на разные языки. Но магазин приложений как был пустым, так и остался. До сих пор по умолчанию тут нет репозитория FlatHub. Ну, хотя бы, если при поиске приложения не находится, что будет в 99% случаев, то показывается такая вот надпись, предлагающая поискать приложение в FlatHub. Оттуда вам надо самостоятельно скачивать и устанавливать приложение. После установки хотя бы одного приложения из FlatHub в магазин приложений будет подключен flathub репозиторий. Это очень тупое решение, если они и так уже предлагают приложение искать FlatHub, то почему бы его не включить из коробки? Глупо как-то. В файловом менеджере, при нажатии правого клика, точнее правой кнопки мыши, теперь можно включить галочку, чтобы папки открывались двойным кликом. Тоже странное решение, можно было бы просто в настройках самого проводника это оставить. А хотя, стойте, у него даже настроек нет. Что там еще? Разрабы пишут, что теперь можно управлять видео через управление звуком. Также в настройках обновили управление потреблением энергии, добавили режим производительности, а также переделали настройки горячих клавиш. Ну и по сути, это все. Еще можно упомянуть, что разработчики создали новое приложение, называется Icon Browser. Он предназначен, как я понимаю, для дизайнеров иконок. Конечно, как всегда есть более незначительные изменения и исправления ошибок, но это не так интересно. В целом это обновление скучное, тут очевидно, что после ухода Кэссиди Блейда из проекта Элементари, это негативно повлияло на разработку. Кстати, если кто не знает, то Кэссиди перешел в проект Гном, видимо потому, что силами Гном проще продвигать его идеи. Ведь не просто так после его прихода в Gnome добавили темную тему, реализовали инициативу Gnome Cycle для поддержки сторонних разработчиков и сейчас работают над платными приложениями для магазина приложений. То же самое уже есть в Elementary OS, но реализация такая себе. Раньше Elementary была моим любимым дистрибутивом, и в целом многим людям она нравилась, по крайней мере среди тех, кто любит минимализм. Но сейчас все перетягивает на себя гном, он хоть не идеальный, но куда лучше того дерьма, которым был во времена третьей версии. Поэтому просто будем смотреть, как будет в дальнейшем развиваться Elementor OS. Ставлю игры гривни, что она начнет стагнировать и растеряет кучу фанатов. Аривидерч, мои куколдики, хай стыть!